Он хочет прояснить сейчас такие, ну, называется паранормальных явлениях, как телепатия, как, ну, материализация. Вот. он хочет еще немножко поглубже, как ты что ты Yes, Frederick. Or, or you sit in some place together with some people and you realize that what you are thinking exactly what somebody else is thinking. So you know how... Mm -hmm. или например, ты сидишь в комнате с людьми и замечаешь, что те мысли, которые у тебя, тебя э, э, э, мельтают в голове, это те же самые мысли, как и у другого человека. То есть ты как бы считываешь мысли другого человека. Вот. И разные другие факторы такого рода. И он спрашивает, э, случалось ли с собой такое на автономии, и как часто это случается. То есть случается ли это очень часто, или случается ли это просто иногда. Ну, я могу сказать, что это не чудеса, это все наши базовые настройки, которые, которые может раскрыть любой человек uh, в ином состоянии. So I want to say that first of all, that those are not miracles. Those, those are our basic tunings or basic abilities, and every person can uh, develop them or can actually, uh, can uncover them. В любом состоянии, да? В ином состоянии, да. И то, что э, говорится, что читаешь мысли другого, это очень некорректное высказывание, потому что ты в этом состоянии ты абсолютно чувствуешь другого человека, потому что другой человек — это ты. И ты можешь абсолютно четко Знать, что с ним сейчас происходит. Он so there, может говорить одни слова, но ты будешь понимать, что он хочет сказать. Возможно, он даже он даже не может пока еще отследить, что он хочет сказать, а ты это уже знаешь. И даже если этот человек сам или сама не осознает знает, какие у них намерения, какие у них мысли, вы уже знаете, потому что вы не отделены. Ну и, конечно же, когда ты можешь настроиться на то, что тебе нужно, ты можешь спокойно увидеть. Что происходит в том месте, в котором ты не находишься, и это тоже не волшебство, это объяснимо. И на своих марафонах я очень четко ребятам объясняю, все раскладываю по полочкам, как этих состояний достичь, чтобы они их не пугались. Это действительно то, что в нас заложено, это нужно просто распаковать. Мы можем видеть не глазами в любой точке, где нам захочется, то место, которое нам захочется. И как это происходит, я все рассказываю. Okay, so and also the ability of knowing what is happening in a different place, somewhere far away from where you are, it's also it's not a miracle. And I during my during my seminars, I to how it works, so that they don't get afraid. И если вы знаете, как настроить себя, вы можете фактически видеть, без ваших физических глаз, что происходит практически везде. Хорошо, спасибо. Нет, нет. пожалуйста. Да, что еще? Я хотела сказать, что это не не волшебство, это то те состояния которого которые могут может достичь абсолютно любой человек и что в моих силах я показываю те шаги куда нужно наступить чтобы человек uh, распаковал себя. Yeah, so in terms of those abilities, how to discover them in themselves.